Не буду долго рассказывать кто мы что мы понятно 99 компаний, 120 заводов 42 страны больше наверное расскажу что в портфеле компании есть 46 процентов от ее оборота составляют фасадные и конструктивные материалы то есть это по большому счету фасады, и 30 процентов составляют кровельные материалы 13 процентов составляет огнезащита то есть в общем фасады лидеры в россии продаются только фасады и только огнезащита фиброцемент совершенно не новый материал этот материал, который скоро отметит, ну он в принципе уже отметил столетний юбилей, потому что технология производства фиброцемента придумана инженером Людвигом Хатчиком в 1905 году. То есть столетний юбилей фиброцемент пережил на самом деле. А вот наш завод первый был построен в, в Бельгии, в городе капельнин де бос В 1924 году, и дай бог, скоро мы тоже будем отмечать столетний юбилей. Поэтому... В России материал новый, активно он дистрибутируется последние три года, и по мере роста запросов мы видим активный интерес, да? то есть, ну, народ движется, ищут замену пластику, металлу, дереву. Из чего состоит фиброцемент? Это четыре основных компонента. Цемент, кварцевый песок, целлоза и вода. Не надо думать, что фиброцемент может сделать любой на даче. Компонентов на самом деле в процессе производства используется более 100. Это четыре основных компонента. На самом деле новых сотрудников возят как бы, в Бельгию и рассказывают по поводу, из чего делается фиброцемент, там, как бы, обучающая программа. И там стоит грубо 100 колбочек с разными материалами. Да, и начинают спрашивать, цемент берем, берем в процессе производства фиброцемента, песок берем, берем. Целлозу берем, ну берем. Я сейчас расскажу, зачем тонцеллоза. Вода берем, берем. Говорит, сахар берем. Ну, зачем фиброцементе сахар? Нет, не берем. Они говорят, неправильно, мы берем сахар мы удаляем избыточную влажность на определенных стадиях процесса. Слюду берем, нет, не берем. Нет, берем мы чистим шнеки от остаточного материала. Почему вот сейчас вот, минимум два совершенно да, несопоставимых компонента назвал? А российские производители движутся да, в сторону нас и пытаются нас копировать, повторять. Но я думаю, что вот эти ноу-хау придут, дай бог, лет через 10-15. И тогда они примерного качества добьются такого же, как и мы. То есть пытаюсь донести, что не весь фиброцемент одинаков. Так вот, если вкратце сказать, то цемент, песок и вода, да, это в принципе это бетон по-русски волокна целлозы это фибра так называемая фибра это любой компонент добавляемый как бы в смесь который служит арматурой в этой доске то есть если вы работали с кедром вы видели что доска довольно таки длинная, 360 вы ее берете она прогибается но не ломается она не ломается только благодаря вот этим волокнам добавленным в состав материала и она как армирующее вещество, волокна целлоза, используется. Сразу все говорят, о, целлулоза, что это такое? Сразу скажу, фиброцемент наш производится только в странах Евросоюза. То есть, это первый завод я назвал Бельгия, второй завод это Германия, третий завод это Литва. Так вот, почему целлоза то на самом деле? Ну, вот Ребята работают еще с японскими фиброцементными панелями Они тоже используют бумагу Да потому что это максимально экологическое чистое вещество Что краски акриловые на водной основе Доска только из, вот, из цемента, песка Это тоже натуральные компоненты да, То есть лоза, потому что она тоже не дает никакого вредного вещества а Российский производитель не буду называть, используют асбест Асбест давно уже во всем мире запрещен Вроде как они используют трубчатый, говорят, что он безопасен для легких Скажу, что компания раньше называлась Этернит До сих пор семьям выплачивается компенсация за рак легких и т.д. и т.п. То есть в интернете можете набрать, почитать То есть от сбеста уже 20 лет освободилась наша компания Ну, российские производители считают, что в принципе это более адекватно Очень схематично показывают цикл производства фиброцемента это одно из конкурентных преимуществ вот такая технология производства. Как я уже сказал, вы получаете доску, да, она прогинается, но не ломается. Вот в таких чанах перемалывается жидкая масса. То есть это грубо вот цемент, песок, вода и цулуза, который постоянно перемешивается, да, ну бетон-мешалка по-русски говоря. Дальше тонким слоем попадает на транспортерную ленту, и вот эти слой за слоем наматывается на большой вот такой барабан, имеющий рельефную структуру дерева то есть вот допустим доска имеет рельефную структуру дерева то есть соответственно барабан уже изначально имеет эту э, структуру поэтому и получается структура дерева но есть кстати доска еще гладкая для тех кто не видел ее я покажу да смус. но сразу скажу что я думаю что в ближайшие годы она отвоюет свои процентов 10 у доски деревянной потому что ее очень полюбили архитекторы в интерьерах, в заборах, там в каких-то, ну, как бы, а вот им она понравилась. Пока доска смус занимает всего 3%. процента. Смотрите, ну вот схематически слой за слоем на барабан наматывается, потом выкидывается нож и вот такой огромный пласт э, как бы фибро выезжает на дальнейшую обработку. Кстати, если вы возьмете доску, вы посмотрите, что край вот этой доски он немножко шероховатый, неровный, то есть он не идеальный. Да, это рез водой, то есть, он ну, грубо, керхером, струей под высоким давлением, потом этот огромный пласт распускается на доске. Рисунок повторяется в каждой седьмой доске, то есть, увидеть одинаковую, как бы, фактуру на фасаде. Я одну фотку видел такую, но это надо было умудриться, честно сказать. Просто, просто так не повезло, видно. Но, в принципе, каждая седьмая доска повторяется, и рядом увидеть одинаковую фактуру невозможно. Потом, зачем еще раз говорю, вот смотрите, видите, сырой материал, вот он как бы такой на веер расслаивается на слои. Вот если его взять там отрезанное, разорвать, то он расслоится на это. Почему вот эта доска используется для вентфасада? Я просто дальше чуть-чуть расскажу в ошибках монтажа про эту, как бы, этот нюанс. Так вот, расслаивается на веер. Но почему вот сейчас всю эту подноготную рассказываю? Потому что это конкурентное преимущество нашей доски. А весь остальной фиброцемент, он не накатывается, он прессуется. А процесс, кто вот учил там в институте Сопромат, да, в результате прессования есть два момента. Где-то получается очень прочный материал, но где-то всегда вылезает слабая точка. И, допустим, ну, как бы были случаи, что попадает мяч в прессованный лист, и неудачно попадает мяч, допустим, там дети играются, и плита лопается, то есть разлетается. Это принцип автомобильного стекла. То есть, грубо, прилетает булыжник, звон здоровый, ничего не это, да, но маленький скольчик появляется, падает какой-то маленький кирпичик куда-то в уголок, и пошла трещина сразу на все стекло. Просто неудачно попали в слабую точку. Вот это эффект прессования. Естественно, в результате накатывания здесь тоже есть как бы слабые точки, но в результате того, что 10 слоев а найти слабую точку в доске невозможно. То есть у нас сейчас а, проводил... А, день Кровельщика был в Брянске. 4 августа в Рязане был день города. Сейчас хит строит просто стену из кедрала. А, дел, ну, в Брянске делали мишень, то есть попади в десятку. В Рязане просто окно, там выдавали там, призы за тем, кто попал в окно. То есть попадает в стену мечом тяжелым, там, футбольным, вот мини-футбольным били, не лопается. Весь остальной фиброцемент, ну, как бы, есть нюансы, скажем так. То есть, в принципе, достаточная прочность. Почему? Потому что в пластик вы не врежете мечом вообще, да, металл по-любому останется, как бы, нюанс в металле. То есть, насчет этого, конечно, вот наше конкурентное преимущество. Смотрите, почему кедрал? Облегчает вот в эксплуатацию и проверку пожарной безопасности. Материал НГ это булыжник, который достали из моря. Это единственный материал, который не горючий. Любой даже металл, окрашенный по поверхности, уже имеет группу Г1. Но мы тоже имеем краску на поверхности, соответственно, она может обугливаться. Плюс э, волокна целулоза, да, это тоже органическое вещество, оно априори не может быть НГ. Класс пожароопасности К0. Кстати, э, в Беларуси действуют э, европейские стандарты по зданиям, даже по высотным, по монтажным. И мы там замечательно проходим на всю коммерческую недвижимость. В России сейчас идет э, бурный разговор о том, что в принципе тоже э, на тех же самых детских садах, дошкольных да, учреждениях там, и, как в других коммерческих объектах, g 1 как бы, а чтобы одобрить. Ну, не знаю, когда это в России примут. А, гораздо важнее К-0, то есть это испытание на подсистеме. Но факт в том, что даже сейчас есть... Вот в этом, в этом журнале есть ресторан Fish Point, то есть сейчас многие даже пункты рестораны, общественное питание и коммерческие объекты... Да что, вот в Белгороде ресторан Берег тоже делали с кедралом, да? Фит... Ну, то есть в принципе материал не горючий то есть вы можете не опасаться никаких да, в случае нюансов пожара или чего-то на свете никаких вредных выделений ничего такого не будет в результате горения низкие трудозатраты простые в монтаже ну, вы так как занимаетесь каркасным домостроением да, понимаете, что одно из преимуществ каркасного дома это довольно-таки быстрое строительство да, никакой кирпич за это время невозможно построить Точно так же и кедрал, а, то есть вот СИП панельной компании, каркасной компании, почему используют? Да потому что в принципе обшить фасад за неделю в принципе реально, то есть потому что нужно только использовать шуруповерт и желательно хорошие руки. А, дальше монтаж круглый год. А, ну, опять же, в Москве это служит преимуществом, на периферии у нас пока как бы не служит преимуществом. Дело в том, что в том же самом Москве есть жилой комплекс МАЙ, то есть это комплекс пятиэтажных зданий, который строится с кедралом. Почему? Потому что они строят круглый год и зимой, то есть в основе монолит, дальше газосиликат, дальше утеплитель, а утеплитель надо чем-то закрывать. Чем закрывать? Ну, обычно кто-то штукатурит, кто-то что-то. Со штукатуркой зимой работать нельзя. С кедралом можно работать круглый год. Именно благодаря этому и они остановились. Ну и плюс там цветовая гамма интересная. То есть, соответственно, э -э -э в Белгороде пробовали, я так знаю, на пятиэтажке зайти, но так и не смогли да, по цене, я так понимаю, пройти. Но если вот у вас есть какие-то сроки по строительству, то в качестве фасадного материала зимой, пожалуйста, применяйте, пожалуйста, стройте, нету ограничений. Ну, наверное, давайте здесь сейчас скажу, есть только два ограничения по использованию фиброцемента. Это работа под дождем, в сырую погоду, потому что при распиловке летит пыль. Пыль при взаимодействии с влагой очень неплохо впекается в поверхность, то есть садится пыль на краску, если идут дожди, пыль надо сразу смахнуть сухой тряпкой, если ложится влага. Если росы, там, месяца через два, через три вы эту пыль будете оттирать вместе с краской. То есть тереть, тереть, тереть. А поэтому при распиловке надо удалить пыль сухой тряпкой. То есть, соответственно, ну, под дождем нельзя, но сделайте навес, и как бы этот нюанс уй уйдет. Да? Допустим, сделали навес, стерли пыль, до свидания. И второй нюанс по зиме это краски акриловые на водооснове. Соответственно, водная основа при отрицательных температурах замерзает. То есть если монтажник оставил на ночь банку у себя в краске, в машину, он пришел, банка замерзла, дальше он включает печку, да, она у него разморозилась, но тряси не тряси, на фракции расслоится краска, и дальше вы ее как бы не сможете использовать. То есть краска акриловая на водной основе. Дальше как зимой подкрашивают. Ну или люди заносят в теплое помещение в какое-то, да, и там подкрашивают, дают высохнуть. Или подкрашивают весной, когда температура уходит плюс 5, плюс 7 и выше. То есть аккуратно белящими кисточками. Подлезают или ушными палочками какие-то нюансы. Там, ну, повредили доску, да, там, тиранули где-то аккуратно ушной палочкой. Смотрите, не подкрашенный торец не влияет на гарантию. То есть производитель говорит, что вы можете не красить торцы, ничего с доской не случится. Нюанс включается, знаете, когда просто край доски, он имеет точно так же, вот немножко, такую полукруглую основу. Соответственно, даже спиленные доски иногда стараются сделать с небольшим зазором, там миллиметрик оставить, чтобы это было ну красиво по фасаду. Ну, знаете, ну, искусственно делают такую небольшую щель, чтобы для красоты. Так вот, именно тогда вот этот срез, да, вот доска, допустим, серая, серые, да, а срез получается светлый. И, и многим, да, некрасиво. Вот тогда именно лезут и подкрашивают. Но подкрашивать, еще раз говорю, нужно только срез, но я сейчас в ошибках монтажа расскажу, почему. Соответственно, если вы не подкрасите и с доской вдруг что-то случится, мы не скажем, что вы виноваты, мы скажем, что эта доска плохая. Любая климатическая зона, но ну, очень любят спрашивать, как с водой стоите. В принципе, вся Европа он стоит на водяных каких-то каналах на воде более того много домов, которые просто стоят на понтонах и плавают. С водой мы в принципе дружим. Единственное хочу сказать, что кедрал это принцип использования вент фасада но об этом чуть позже тоже остановлюсь. Если вы прикрутили напрямую то есть на стену на атмосфере то скорее всего будут нюансы через определенное время.